На! Да! Это во! Рыбаньчик, конечно, сначала бомжа зацепил. Я бросался, кипил репорт, я в шоке. Я что-то починюсь. Я что-то починюсь, ты мудила. наконец-то. Так, сейчас я настрою второй экран. Челик полетел. Так, мне надо автобусная остановка. Шкарус, у меня не собираюсь бежать. Где-то оно тут, а сейчас будем кататься Искать спать только я выйду на Я пойму, где оно Так, это не то Так, да, блин Так, где у нас Вот тут у нас вот Сюда, все, вспомнил Сюда и сюда. Опа, тихо. Сюда. О, сделаем большой путь. все, поехали. Посмотрим, что кассета залутаем. Тихо. ты блин я в эту, эту грёбанную чекпоинтал нету чекпоинта дебила кусок да разойди ты бои бойце <свеч> <свеч> да куда мне ехать далеко опа тихо а я выеду. я войду подожди ну я сейчас хрен еду. я сейчас заеду на это самое я вообще не туда поехал а мне похавать надо все два обеда пропало один остался надо один обед брать и не париться короче я понял тайминг один обед хватит с головой все Остальное, это, это тупо трата денег и зря Нету блях роскоши, как попало, блядь. Сука Блядь, ну ёперес, с этой ковшара, ты сраная Опять не туда смотрит и задолбала Так, все нормально. Не, ну, это не самое ёпки, классное дело. А, в смысле? В смысле урон был. А, ну это значит, что она не надо налететь как дебил. Ну ладно, я понял. Куда? По дура, что ли? О, механика, надо да. Откройся Потяни, плиз Спасибо 500, нихуя суби. Ну, в принципе, что сказать Лутают нормально Да мне пофиг, мне, я сейчас больше наберу Я сейчас Я сейчас просто налутаю быстрее ты куда-то я. Куда ты съедешь? Э, э, ты вальсу прил? Ты, Вася, блин. ты дурнечий, да. Ты шо? Че ты едешь по, по, по Что ты едешь по это самому? По правой полосе задолбал. Англичанин, ты, блин. Куда? Я. А, а нахрена мне вот этот центр занятости. я хочу спать нормально. Оп. Оп-оп. Нормально. Все, заглушили полетели. Блин, а раньше ты не мог уехать? Ты, Васечка. Ну, смотри, ну здорово, здорово. Спасибо. Спасибо большое. Блин, Лария премии. премией. Специально, специально ради... Использовать. Грунт, блин, лучше... Лучше бы я продал. Нахера он мне. Можно выкидывать, передавать, продавать. Блин, нахрен мне этот грунт на... Ай, блин. А. Спасибо, я ради тебя сюда ехал. Ради этого сраного ларца. Не столько мне. Ого. Ра, э, это получается 10. Э, 10, 14, 15, 16. 16 э, починок. А ты что? Надо еще больше взять. Все, едем в, С, в СФ. Ну, чувак уже почти добежал. Так что, в принципе, тут... А... Uh, не туда поехал. Оп. Опять не туда поехал, ёлки-палки. Мне надо на вот эту сторону переехать. Оп. По встречке, правильно. Здорово. А, это самое... Того. Не, не обращай внимания. Ну, чуть-чуть у меня просто на канале другой контент, поэтому вот и, вот это и не смотрят. А то, что раньше те, что год назад были, то... Я хз, куда они делись. Так. Зажаем. Заезжаем. Но я понемножечку буду восстанавливаться. Я только-только-только начал. Буквально второй день. Сейчас машину надо поставить на место. Выбрать уже реально. SF, SF это самое. SF маршрут. Э, Что-то я затупил немного. О, мопает. Нормально. Красиво запарковали. Красиво, красиво. Ой, мы запаркуем. Что-то оно это самое. Не, нормально. Еще, еще нормально видно. Так, мне надо получается теперь вот это. Выходи. Так, м -м, теперь надо маршрут асс. -э а, не как тогда я выбрал LS? Пол карты проехал в минус. Согласен. Два. Блин, F2, дебил жмет. F2, дебил жмет. Что ты жмешь, F2, ты кусок. Да, я взял кофе. Классно, я взял кофе. Замечательно. Я просто промолчу. Туда, на. Граш. Опа, нормально. Сейчас наушники надену. Так, еще оно не остыло. Так, все, поехали, поехали. Ухо выпадает. Так, ладно, поехали. Нормально, собираемся. Мы серьезные люди. Туда на тащи. Блин, теперь теперь выезжай, надо, блин, круг делать ты, ты ⁇ парас, это сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас перекроем. Блин, дорога, блин. Сейчас. Вот, поворот пошел. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, главное... Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее, пожалуйста. Все, поехали. Чтобы мне под страх его не дали. Так ты, сука, блядь, мразь. Мудозвонящая ебаная. Нормально ехал, никого не трогал по своей линии. Шо оно выперлось, англичанин долбаный. Придумал, Вот я стану админом, вот, блин, им хана будет. Всех поголовно буду вычислять. Вот таких му. Мы... Ладно. Этого мы не берем в счет. Предыдущего, например, возьмем. Вот такую ля в ему, сука, блядька. мой дозвонящий. а ты лайк прожал быстренько и подписался давай-давай, жми лайки, подписочку быстренько, быстренько О. так, я что это самое, зря начал это все дело? так, полетели, поехали повезло, что я не официальный ютубер просто повезло А то всех бы англичанинов просто я бы откидал бы по кдшному <реклама> Да ладно, я это самое... <свистит> блин, ты... Куда ты едешь? Или я куда еду, я просто, блин... Я уже, честно говоря... Щ... Короче... Едем дальше по прямой, будь автобусника, продолжаются. Надеюсь, никакое звонище не долезет ко мне. А то я всех маню, всех с ковшами, просто, чтобы так, чтоб, так прям меня в бочину. Так, шо у меня по бензу? По бензу все, ну. Вертолет летает. Кофе еще не остыло. Надо, надо это самое успокоиться, а то я задолбал. Если я бы не был бы таким э, крилоруким. Мы дальше едем. Надеюсь сейчас никто не втулится мне в почину. 800 ХП. Кстати, самое интересное. Стопаримся, стопаримся. Двигать, паримся. или заглушим? Сейчас я починю. Так, починку, починку делаем, починочку делаем. Херушки мы делаем. Ну, надо ж подобрать, так что вот нормально. Нормально пошло так Но я так не умею делать Короче, забейте Э, ты чё? Ах ты муд... Сука ты, блядь, мразь Сука, блядь, специально ехала Курва Ну, блядь, как горит у меня только починил его, только починил. Буквально пару секунд не прошло. Фу. Козляра, блясь, Ух ты, мразь. Главное ему дело выехало специально. Терпение не железное. Откинуться за это самое, за... Ну просто откинуться за просто так, я не хочу... Ну как за просто так, за то, что у меня нервы подгорели, я не хочу. Поэтому я сейчас успокоюсь. Дальше продолжаю ехать, Ав бедный автобусник дальше продолжает ехать. Здрасте, приехали, куда? Дурное. Это дурное, это дурное. На, туда дурдом полнейший. Так, все, меня выезжает, это еле едем. Все, мы успокоились. Нажали N. Подписочку ты прожал. И подписочку сделал, и лайк прожал, бегом. Да, потому что это надо. И мы сейчас сделаем успокоительный. Э -э -э. Все, мы успокоительный сеанс сделали. Можно дальше ехать. Ох, я еще горячая. Бенза у меня в принципе еще хватает. Еще на один круг можно хватит. На, туда. чтобы не расслаблялась, а что просто так не стояло. Так, пока что... Алло, а ты куда пропала, Вася? блин? Где? Надпись, ты где? Алло. Ладно, будем надеяться, что потом как-то увидим в будущем далеком. Стоим. Просто стоим. Да. Р -って -って -э на р та та та Жарю, хотите быть автобусиком, будьте готовы к англичанинам. Просто будьте готовы. Но вам... Не... Часто будут только я попадаться, люди. А еще СДБ. С ковшом. А надо будет скауш, а то вообще будет капать. Так, все. Повернули. Повернули. Я потом вой сказал, но я знаю, что большинство, ну, блин, 80% играет без лаунчера. Даже чуть-чуть меньше, даже где-то 60. Вот, поэтому, типа, что ты будешь пениться, это даже до, до жопы, как говорится. Так. Ох, я ты остыла или нет? Все не остыло, понял. А, может и остыло, но я еще не, не долбанул, не выпил. А, я только залушил. Я, я пол. А, я еще не заправился. Классно, классно, очень классно. Ну короче, что там 500 долларов? Ну короче, бенз под... подорожало, блин. Ну, типа, получается, раньше заправлялся, то есть мне сотка, двухсотка максимум уже опять в половину поднялась. Это, это капец. Заправлять. Будем тут заправляться. Сколько? 399. Прикинь, на доллар нашел меньше. Прикинь, вот это бизнес. Но я слепой не вижу, что там, ну, там топливо ноль. Ну я ж типа заправляюсь Правильно? Правильно Но с топлива 0 то Понятно короче А едем до... дальше на то самое 20% еще должно хватить По идее По моим расчетам математическим Вот поэтому На тогда его я помню ну, короче, я поеду, посмотрю. 115 тысяч тоже хорошие бабки. Не, yeah. врубаем. Yeah, so, у вас еще все видно? У меня вообще нихера не видно. У меня настолько ярко, что пипец. Сейчас я припаркую сам покажу смотрите смотри что происходит ну, то есть по факту вообще ни хера не видно вот он мой автобус я нихера не вижу так все поехали надо завершать я знаю я знаю я типа год назад играл 10 уровень качнул, когда я 11 качнул, я не помню. Значит, реально хз, откуда у меня отдел 11 уровень, то ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Здесь хорошо видно. Теперь сейчас нахер не будет. Вайся, проезжай. Давай, блядь. Смотри, Все, завершаем. Сока чего сто девять сто девять тысяч блин. Херня сумарно сейчас. И тут абенза нету, кстати. Ха, нормально. Блин, нету. Надо альтом. Где тут альт? Где-то тут появляется альт. Надо словить момент. Ну, ладно. Мне получится словить момент. Все, поехали. 53% должно хватить. Начнем с того, что я только только недавно начал играть, вообще, в принципе. То есть, суммарно, я где-то неделю отыграл, максимум. Так, важные места. Центр занятости SF. Все, поехали. Чтобы словить Alt, надо на нажать и Alt. Короче, я понял, что я ничего не понял. Сейчас. Возьмем сразу, сразу дальнобойщика, попробуем выполнить. Вам необходимо э, фуртовара. 7. Ну, сейчас посмотрим. Потому что если машина заспавнится, это будет пипец. Просто... если спам сейчас не врубят, ну что... Так. Я просто... Сейчас. М -м -м. А, по работе. Вот оно. База дальнобойщиков SF. Вот это мне надо. Все, Я не раздупрился, что это по работе. Ладно, сейчас мы поверим тут. Благодарю. Оп. Так. А, а единственный момент, я не могу вспомнить, откуда у меня эта машина. Мне надо пересмотреть старые стимы и понять, откуда я ее взял. Я реально не помню. Но моток я помню, мне типа мотык купил. Я купил, типа. А... Блин, хавать надо еще, задолбало. Сейчас похаваю, погоди.